На повестке дня технологии дружбы с организацией. Расскажу на конкретном примере, чтобы было понятно. Большинство людей как-то жалуются на услуги современной почты. Я помню, рассылал админом стаканы. Да и вообще с Алиэкспресса часто заказываю что-нибудь. И один лайфхак мне помог сделать это наиболее эффективно. Кстати, бонусом я еще стараюсь медитировать в очереди. Если задерживаются нас слишком сильно. Так что ждать трамвая почты для меня это не критично. Но к сути, чтобы подружиться с неким коллективом или организацией, вам нужно сделать что-то полезное для этого сообщества и так, чтобы конкретный член этого сообщества видел, как вы это делаете. Либо это действие, либо это некий подарок, что-то конструктивное и полезное для комьюнити. Например, вы заходите в какой-то офис и дарите шоколадку секретарше. На взятку это не тянет, но ей приятно, и она уже лучше к вам относится. Причем, что самое забавное, не только она, но и все сообщество. И этот прикол работает везде. Представьте себя на месте работника почты. Вы работаете в системе по неким правилам, которые абсолютно неэффективны. Вы ничего сделать не можете, выбиваетесь из сил. Клиенты приходят и их бесит то, как все это медленно происходит. Что вам делать? И каждый еще раздражается до кучи, не понимает всего этого. Само собой, каким бы долготерпением вы не обладали, вас рано или поздно это все начнет выбешивать, вы начнете срываться, делать работу свою резко и также общаться с клиентами. А теперь заявляйтесь вы и видите себя противоположным образом. Вежливо и тактично взаимодействуете, да еще и подгоняете некий ништячок. Я когда отправлял админом кружки с лейблом Институт Б, я сразу дарил шоколад работницы почты. И в результате, кстати, рекомендуется это делать, говоря вслух, это вам, а в уме в своем подразумевая вас как коллектив, как вот почту, как некий организм такой, григор кто-то скажет. И вот, и что вы думаете в результате? Я увидел горячий энтузиазм. Мне помогли оформить все документы, выбрать самый лучший эффективный тариф. Упаковали, нашли коробки, массу коробок притривалось очень много. Там партия больше 20 штук была. И все это было отправлено в кратчайшие сроки. Доставлено весьма быстро, кстати говоря. Эта схема реально работает. Можете проверить а в любом коллективе. Тут прикол еще в том, что если вы даете, скажем, деньги, то это выглядит как взятка. И вы таким образом не добьетесь некого эффекта, который нужен. Но если вы просто устанавливаете дружеский контакт посредством небольшого подарка какой-нибудь безделушки, Вкусняшки с рядовым членом организации, то вы получаете доступ, можно сказать, к премиум-услугам этой организации. Максимум из того, что там можно сделать, вы получите. Вы таким образом покупаете себе удачу и расположение от этой организации. К вам уже относится как к другу. Еще лучший способ это сделать что-то полезное для сообщества. Если вы там что-то почините, поучаствуете в ремонте каким-то образом вложите свою энергию в общее дело, то вы почувствуете резонанс с этим коллективом. Это вас объединит с ним. Причем даже сильнее, чем при использовании метода вежливости или подарка. Поэтому если кто вам предлагает каким-то образом поучаствовать в общественной жизни, то вместо лени лучше рассматривайте это как способ хорошо качнуть взаимодействие с этой группой. Эта тема мной также проверена, хорошо работает. Всем пока, увидимся в будущей лекции. Делитесь своими лайфхаками и технологиями в комментах. А если вам нужно больше материалов, то у нас есть и второй канал для прямых эфиров. Институт Б. Возможно лучший институт в этой части универсума.